Юхау! Так, ребята, погнали! Погнали! Кажется, сегодня будет очень крутая прогулочка. Давай, Ань, скорее одевай, Мишу и побежай. А, я не поняла, где вообще снег? Что-то я не вижу тут нигде снега. Побежали, Юмичу, покажем тебе снег. Бежи! Где, где, где? Я хотел увидеть снег. Нет, ну это что? Это снег, что ли? Заберите меня обратно. Это не снег. Э, да, ходить не очень-то удобно. Какой же это снег? Вы мне тут обещали сугробы, снегопата, это что такое? Земелька какая-то коричневая. Присыпали тут ее. А что ты мне показываешь, Аня, я понимаю? Ну это же не снег. Ладно, погнали обратно. Юмичу, нынтик, просто это не снег, я же говорю. Так, мы в поисках снега, но кажется, я зашел туда, где... Это же лед, это же лед, ой-ой-ой, а вдруг я... А вдруг я провалюсь, если я провалюсь, не будет Эйвана на канале, а не будет Эйвана на канале, канала, канала не будет, короче, а это значит очень плохо, надо возвращаться. Точно, я знаю, надо залезть на дерево и с дерева посмотреть, где снег, дай, дай, дай вкусняшку, мне... Сегодня большой снегопад, и мы везем Юмичу купаться в снегу. Она еще испугается, вот увидите. Что-то мне уже заранее холодно. Лайк поставь. Это что еще такое? Это снег, Юмичу. ух смотри, настоящий снежок. Вот это вот круто. Давайте, вылазьте скорее, давайте, скорее. Ну, ну, где вы? Эй, вот ты где? Э, я, кажется, в первой двери. Э, вот это снегопад. Пошли скорее. Давай, вымаливаем Юмичу. Юмичу, пойдем гулять. Что это такое? Я не Юмичу, ну ты же хотела настоящий снег. Да, Юми, ты же хотела снег. Давай, пошли гулять, скорее. Почему снег-то холодный? И почему он на вас лежит? Это же снег. Вот это вот настоящий снег, снегопад. Я туда не пойду, поняли? Покемон, да не бойся ты, пойдем. Ну, ладно, я вам поверю. Ой, что это? Это настоящий снег, Юмичу, смотри, как можно бегать. Проваливаются в сугробы, ладно, проваливаются. Да, это так классно, Юмичу. Только, мне кажется, нам нужно одеться. Не спускай только меня в рук. Я так. Бежим! Давай скорее, Юмичу! Я не понимаю, как можно по этой штуке бежать. Мам, она еще и холодная. Как ты это делаешь? Это и есть настоящий весенник, Юмичу. Юмичу, хватит ныть уже. Сейчас Аня достанет новодюшки. Ох, как я надеюсь, что этого эпичного зимнего влога на главном канале не будет. Он уже там, Юмичу. Мой позор? Нет. Аня там много про нас интересного рассказала. Так, я в своем скафандре и сейчас мне нужно, как настоящему покемону, сделать движения лапами правильные, чтобы правильно погрузиться в эту мягкую землю. Что такое вода, я знаю. Снег, снег это что-то странное и мне нужно... Мне кажется, или я научилась летать, я не понимаю. Может меня уже надо отпустить и погрузить в это, в это, в это, в это. В это, в это очень странные ощущения. Я надеюсь, на главном канале никто не посмотрит видео с моим позором. А вот и посмотрит Люмичу, потому что Аня оставит ссылку в описании к этому видео и все увидят, какая ты трусишка. Аня, а что ты делаешь? Я не трусишка, просто я не понимаю, как двигаться по этой странной поверхности. Блин. Ань, ты же обещала еще в самом ноябре на своем канале Анимэджика нам форт построить. И не только нам. Да, да, давайте, рассказывайте про форт, забалтывайте подписчиков, чтобы они не пошли смотреть видео на главный канал. Пусть они лучше пойдут на Аним канал. Еще на какой-нибудь канал, главное, чтобы на Мэджик Фэмили не шли. Юми, да чего же ты смешная. Интересно, а как там киска-алиска? Я думаю, киски алиска без нас очень даже хорошо. Она небось там в тепле сидит, не то что мы. чу хватит жаловаться, ты больше всех с ней просила. Я же не знала, что. На все каналы, Юми, мы сейчас тебя в снег закопаем. Понятно, если будешь жаловаться, так не надо меня в снег закапывать. Тогда не будь покемоном Варчену. Ты же покемон. Тебе должны нравиться приключения. А может быть эти, ой, приключения прикольные, но Ладно, хорошо, я буду учиться ходить по снегу, как вы. Только подождите меня. Аня, давай устроим гонки на перегонки, кто быстрее будет бегать. Я не буду участвовать в ваших гонках но на перегонках, я так не хожу. Так, ну и какой план дальше? Бегать на перегонки по сугробам. Да, бегать на перегонки. Погнали, скорее. Как вы так ходите, я не понимаю, я не умею так ходить. Вы еще бегать хотите. Юмичу, будешь так попленчить? Мы тебя больше на прогулку не возьмем. Конечно, не возьмете, я еще первые вас научусь вот сейчас сейчас бегать. И, и пойду сама одна на прогулку. Вот я сейчас научусь ходить. Да это просто, Юмичу. Надо просто быстрее переставлять лапы и как бы, э, как, бы как объяснить. Ну, короче, как бы перепрыгиваешь вот так вот, бежишь и перепрыгиваешь, как в волнах. Я не хожу как не плама, не одно кто. Я пытаюсь ходить. Да, ты переходишь как на костылях. Сами вы на костылях, как будто сами никогда не были детьми и не ходили по снегу. Первый раз. Давай, Юмичу, смотри на мама. Ладно, наверное, не смотри. Потому что оно вообще ходит, как миллион Зато я бегаю быстрее всех. Сейчас отойдем подальше от дороги и проверим. Можно танцы в. Ой, ой, ой э, на снегу. Ха-ха-ха-софия упала. Ну и что? Зато у меня класная новогодняя, зимняя есть, снежное, настроение. Да. Ой, ой, ой, опять я упала. А мне ее вкусняшку. А мне? А мне? Мне-то за что-нибудь. Дай вкусняшку, Ань. Ты да я не буду больше врачать. Спасибо. Ань, ну давай скорее устраивать гонки на гонки. Кто быстрее бегает? Я, Эйвен, София или Юмичу. Я даже бегать не умею, мам, так нечестно. Не, между прочим, это. Я лично собираюсь участвовать в гонке. Я тоже собираюсь, надеюсь. Я не затеремся в сугробе. Кстати, снег еще очень вкусный, как вода. Интересно, кто быстрее всех добежит? Ну точно уже не буду и так буду не я. Итак, первый раунд, ребята, погнали! Мне кажется, мы выбрали слишком сугробистое местечко. Тогда давайте в другую сторону, в другую сторону! Ты совсем тебя не поймешь, в какую сторону? Да, давайте не в ту сторону бежать, это там слишком, как то много снега. Да, давайте в другую сторону. Погнали! Я буду второй. Я, я пробегу быстрее, Эйвена. Я, я, я, я. Я была первая. Я была вторая. Эйвен вообще где-то затерялся. А Юмичу оказалась третьей. Доползла до вас на самом-то деле. Ну это же здорово. Давайте еще гонки устроим. Что, Ань? А, а, да, все, язык убрала. Ну все, давайте, давайте еще гонки. Ну скорее, давайте еще гонки, да? Я опять проиграю. Смотрите, что я нашла. Я нашла траву тут под снегом. Ммм, это очень прикольно. Такая хрустяченькая. Это Прям мороженка Я тебя перегоню. Все. Так нечестно, я застряла. Ну и что? Все равно ты проиграла. Миш, ты чего там застряла? Ладно, раунд не считается. Надеюсь, никто не пойдет смотреть этот зимний эпиклок на главный канал Magic Family. Чтобы не. Я, покемон Юмичу, гордый, проигрываю все время и ковылею за всеми последнее. А Миша сказала, Аня еще и факты какие-то там рассказывала. Комментировала небось все это. Домой вернусь и удалю ссылку, пока никто не видит. Почему у меня нет мобильника Алиски позвонить, чтобы она удалила? Юми, хватит уже об этом болтать. Да, давай лучше участвуем в нашем челлендже. Я не понимаю, в чем участвовать. Я все равно не умею бегать, как вы. Пойду лучше мороженой травы. Поем. Смотрите, какой из меня получился снеговик. А у Софии снежная борода. Нет, я не хочу быть снеговиком. Я буду снегурочкой. Борода-то я во Дед Мороз и я, девочки. Забыли. Небелики, снегурочки, бородатые Дед Морозы, А я тюлень, понятно? Мне надо вечер лежать. Кто первее вяжет? Давай, дет! Конечно же, я сейчас всех вас, девчонки, обгоню. Нет, я первее тебя Юмичу, у тебя прям сегодня какое-то настроение, ты как маленький ворчун. Блин, еще бы, вытащили меня непонятно куда. Ты сама просила снег. Я же не думала, что это все вот так. Ну ладно, хорошо. Ну ладно, разрешаю, выкладывайте все ролики и... А я потом все сама все равно посмотрю. И мне нужно без всех научиться ходить по снегу. Я буду тренироваться каждый день, выходить на улицу одна, бегать по сугробам. И в один прекрасный день я обгоню вас всех и буду первее всех, понятно? Хорошо, Юмичу, понятно. Вот я сейчас тебя обогнала, а я тебя все равно догоню. Вперед, вперед. Тем более нам еще Аню в Сочи собирать. В воскресенье она там встречается с подписчиками. Как же мне залезть-то, а? Зачем нам ее собирать, она же самостоятельная. Ну а вдруг забудет трусы. Знаешь, мама, всякое бывает. Аня трусы забудет. Э, я не всегда понимаю молодежных э, шуток. Я нашла тут переноску и попросила Аню меня вынести. По ку -ку. Так что я тоже скоро пойду гулять, если только снега не испугаюсь. Киска Алиска, ты точно испугаешься снега, даже я по Кимон Юмичу крутая испугалась. Тогда подождите, а кошка, можно гулять на улице зимой? Конечно можно, ты че? Ты че не знаешь котов через маленького антибиотика, кошку блюз, они все гуляют зимой по улице. Я не знаю кто это такие. О, понятно. Юмичу перестань приставать. Алиса, пусть что хочет, то и делает. Так, я должна проверить хорошенько ее скафандр, точнее ее капсулу, в которой она отправится на прогулку. Так, вроде тут все нормально, можно погружаться. Запомни, Киса Алиса, тебе скафандр не нужен. У тебя будет другой скафандр, чтобы ты не убежала, поняла? Да, да, я поняла, поняла. Не переживай, ты не замерзнешь. Я взяла кучу кошек, которые гуляют по снегу зимой и вообще не мерзнут. Так, сейчас к твоему кошачьему скафандру прицепят еще такой длинный шнур. Чтобы я меня в космос не утянула. Ребята, давайте в другой раз это покажем, а? Короче, подпишу. Подписывайся на наши каналы, переходи по ссылкам в описании на другие ролики на других каналах, подписывайся на наши инстаграмы и, и вообще... Поставь лайк, если ты не редиско, и скорее жми подписку, а еще там есть колокольчик, колокольчик если ты его нажмешь, Сможешь первым увидеть наш ролик, первым под ним оставить свой комик, значит возможно, возможно, возможно, он наше видео вдруг попадет с новым годом.